Анна Викторовна Савочкина. Более 30 лет работает акушером-гинекологом, врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации, награждена орденом Пирогова за работу в COVID-госпитале, владеет всеми современными методами лечения в акушерстве и гинекологии, закончила институт с отличием, 15 лет работала в перинатальном центре, а с 2003 года заветует гинекологическим отделением Брянской центральной районной больницы. Анна Викторовна занимается лечением пациентов с различными гинекологическими заболеваниями, бесплодия, опухоли женской половой сферы, различные оперативные вмешательства, в том числе высокотехнологичные пластические операции, восстанавливающие положение половых органов. Также активно занимается просветительской деятельностью, так как считает, что многих заболеваний можно избежать, если вести здоровый образ жизни и правильно строить отношения в семье. Анна Викторовна – христианка, любящая Бога, и говорит, что именно Он помогает ей в работе и в жизни.